Отель Патио представляет Офис на час Аренда отдельного рабочего места в бизнес-зоне отеля Патио Динамические места от 100 рублей в час с возможностью использовать принтер, копирный факс и безлимитный интернет через Wi-Fi вы можете закрепить за собой место на целую рабочую неделю. С понедельника по пятницу в вашем распоряжении оргтехника, безлимитный интернет, а еще услуги администратора, почтовый адрес и телефон. Стоимость закрепленного рабочего места – полторы тысячи рублей. У нас вы можете арендовать конференц-зал для проведения бизнес-переговоров в формате «Круглого стола». Устраивайте тренинги и семинары в формате класса и аудитории. В вашем распоряжении проекционное и звуковое оборудование. Офис в самом центре города.